Помните «Терминатор-2», когда э -э, Джон Коннор да, из автомата говорит, выдергивает деньги, легкие деньги, да, вот это легкие деньги, то есть вот этот вот Мишустин, абсолютное ничтожество, из него выдергивают все, там, Минобороны, Росгвардика, какой, какой коронавирус.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 а он его видно так, уже фреб такой, бухой вообще, лыка не говорит: Ну, это, ворон, ворон, ну дай ей 3 миллиона-то, и по лестнице вниз. Бля, бля, Классно, да? Дай ей там хера знает кто, чтобы она просто отвязалась. Вот это, это вот так, понимаете? Если вы думаете, что это происходит по-другому, то вы заблуждаетесь. Это именно так происходит.